Во внедорожном экстремальном путешествии 4х4 4 мне важнее всего, чтобы холодильник морозил, чтобы спальник был чистенький, чтобы был запас чая и кофе. Более-менее уютно в салоне. Вот. Вот, вот основа хорошего экстремального внедорожного отдыха. Наверное, это будет ну, одна из, возможно, даже первая поездка, к я готовился. То есть я помыл машину, насколько мог, убрался в салоне, разобрал весь срач, который был, запенил дыры, вот, даже взял ключи. А вот и сам город Бийск, наверное. Нет, шутка. Это садоводство, где мой бывший лучший друг купил себе дачу. После того, как он купил себе дачу, не только я, но вся наша общественность, Бийская, Арнаульская, Алтайская потеряла лучшего лучшего друга, потому что он превратился в обычного мещанина. Друзья уже приехали, потому что я их предупредил, что либо они, ну, то есть если они опоздают, то им придется выучить язык деревьев, потому что Любочка обещала вкусную самогонку, набившись вкусной самогонки в дрова. С нами нужно будет разговаривать только на языке деревьев.